Да. Кум, привет! То есть, наконец-то мы приехали в русский Алло вот, погода ты видишь какая Плюс 3, гололед В общем, сейчас впервые будем поднимать эту птичку Вот, это у нас тут вот такая камера родная ее С чекольчиком Это вот аппаратурка с телефончиком Вот, попробуем поставить, есть ли вода или нет Тела, да. Так, ну вот так поставим. Эх ты, скользкий. Так, первое, что они нам пишут, производители, включаем пульт. Включили. Вот задрожал весь. Так, сейчас включаем квадрокоптер. О, заиграл. Сейчас у нас камера должна на свое место. О, камера встала, зафиксировал подвес. Так, теперь нам надо что сделать. Это сейчас моргает, вот определил местоположение, GPS появился. Запускаем прогу его родную. Вот она. Вот такая красивая прога. Где у нас мини? Это 4К. Вот наш Explorer. О, карта есть. Все, мы дома. Съемку нам надо активировать, нажать на кнопочку два раза. она Или... да, это. Раз, два. Все, картинку видим. И близко. Видишь, картинка, это он стоит. GPS есть, 9 спутников. Так, теперь мы должны что сделать? Мы должны откалибровать компас. Делается вот так. Очень просто. Раз, нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отпускаем. Берем его. Видишь, погасили гонючки. И крутим на 100 20 градусов. Вот они мелькают, мелькают, мелькают, мелькают, мелькают, мелькают. Оп, замелькали. Теперь делаем вот так. Камера вниз и делаем еще 100 град. зеленым все ну ладно нам ты что терять перестали все горит зеленым. ставим выключаем и включаем так все связались моргает зеленым красным сейчас определяет местоположение Нету связи с Wi-Fi почему-то, сейчас проверим почему нету, камера есть, нету, так хорошо выходим, сейчас выйдем, проверяем настройки Wi-Fi, ну вот он, включаем, все есть. Так, отходим от него подальше, так запускаем опять пробу. Так, нажимаем вот эту кнопочку у нас горит зеленым все он нас видит с домом совпадает нажимаем вот эту кнопочку вот это но перекрестившись первый раз пытаемся залететь на автомате а надо же инициализировать двигатель делается вот так инициализация вот так вот так вот оно как делает так все это все включено дом есть взлетаем так идем вот. Thank <laughs> you. Надо отключить, иначе он включит у нас от дома. Проваливается Так летает конечно. Мама не давит. он летит у нас. То есть вот почему у нас. А, сейчас сделаем следовать за мной. Следовать за мной не работает. Вот Куда-то ветром потащило. Сигнал есть. А, вот он летит за мной. А, это он облетает точку, которую фотографировали Сейчас так смотрим Ну, то есть, вот он так и болтается Да, гореть следовать за мной Почему-то Так отойди, может, мы полетели с тобой? Вот пошло То есть сейчас он висит, попробуем его сдвинуть, двигается. Только время-то не Ну вот сейчас делаем круг. Все он сработает? Нет, он сработал. Думает. пойдем чуть-чуть отойдем, полетит он за нами или нет?